Виброход, как уже сказали, да? Ну что ж, собрались русские, американцы и евреи. Вы сразу же подумали о том, что я буду рассказывать анекдот. На самом деле я хотел сказать то, что Господь меняет людей, и евреи не все такие, как вы чувствуете в анекдотах, там хитро-мудро сделанные какие-то в своих целях только делают. Я хочу вам представить другой образ еврея. Жертвенные, любящие Господа от всего сердца, очень дружные. Знаете, мое свидетельство начнется с самого начала, когда здесь за меня церковь молилась, молился наш клуб «Шалом Варна». Конечно, я знал, что все будет хорошо, но не знал, что настолько. Как только лишь я подъехал из-за того, что в последнее время слишком много беженцев с разных стран начали приезжать в Израиль, сделали такой сильный кордон, а я недавно поменял документы. И просто вот люди заходят в комнату, их проверяют и... Держат муж по 9 часов, некоторые даже и сутки держали, мне так женщина сказала. И отправляют обратно с депортом. Когда я пришел, я знаю, всегда могу вам поделиться своим секретом, когда я куда-то иду, и если я очень сильно переживаю, я говорю, Господь, держи меня за руку, я тебя держу и не отпущу. Все остальное я буду делать левой рукой. Я вспомнил, как брат рассказывал, гад, берите Бога всегда с собой. И вот я, значит, спокойно все люди стоят, ждут. Всечки хоррр-бэхан-редений Да, да, да. Я только начал как раз. Это было вступление. Так мы запошли. Да. Да. <с> И э, женщина, которая рядом со мной была, я говорю, сколько вы здесь сидите, нога. Жена такой, я тобе шуту, меня питах. От колку времени стеку до да чакети? С пяти вечера вчерашнего утра. Тя каза от пяти вечера на вчерашнего на то сутрем. Ох, я подумал, сколько же мне тут сидеть, пока я эти проверки пройдут. Я созамись. Сех мале колку тра вода чакам ду минут проверки ти? Крепко держу Иисуса за руку. Держу сильно Иисус за рука И молюсь. И псимоля. Я знаю, что церковь молилась, все будет хорошо. Из-за чья церковь и, знам, молишь, и, чекушь, и Ровно через 10 минут меня пропускают. 10 минут Я один выхожу. сам. Мои знакомые в шоке? в шок. Так быстро? Что только в После того как Попал я уже к своим друзьям. Я рассказал свои планы, Рассказок что я хочу сделать. Им за плану видеть, как да Но Господь полностью поменял У их. За это все время мне не получилось ни одного дня поработать. Видать Господь более смотрел на то, что я духовно ослаб. явно во глядал глядел то что часам духовно ослабнул. Uh, я попадаю в небеса на три дня. И на за три дни. Uh, кто знает, что такое трездиас, меня понимает. Uh, я туда не записывался. Записывал там. Вместо меня должен был пойти другой Сергей. И в последний момент, в последний момент он говорит, что я не могу, и место освободилось для меня. И когда я попадаю по дороге, мы беседуем, разговариваем. И за там не си Я видел разный контингент евреев. Съ контингентные евреи, которых мы называем датишные. Э, датишни, с пейсами, да, такие в шапках. средней шапки. Плитки, Они тех, которые в кипах считают за неверующих. Тези, с э, кипите, за неверующих. Есть друг, другой контингент. Има друг тип евреи. Которые просто наркоманы. Пьяницы. пьяницы ну просто все, все что до низу можно назвать. до дыно, можем да, да. И вот теперь представляете? И эту всегда представляете. Один из иудеев байкер. Иудейтий байкер. У него была девушка. Тойсима девойка, которую он очень сильно любил, ку я ту много учил. Что-то с ней произошло, она перестала держать позвоночник. И нечто случилось с ней, а спряда ей даже гребенчатый столб. К врачам водят на инвалидной коляске. И водили на лекаревов инвалидно куличка. Когда он привез к нашим братьям. Братья наши братья взяли, помолились с верой. Братья помолились с верой. Эта девочка встала. И твам вы видели, как этот еврей. Да, как видели, байкер. Как еврей байкер. Он просто стоял, как, он такой еще высокий. Просто высок, с и просто плакал. И просто плачешь Когда касается Господь, ты не сдерживаешь своих Когда эмоций. Доказов, не можешь да эмоции, ты. А, я там видел и взлеты и падения. Там видях и излитания и падание. А, Господь э, заранее знал, что мне не нужно туда ехать и делать только свои дела. И Господь, например, знал, чьи не треба там до сегодняшнего, свои эти дела. Я благодарю Ему, что Он мне дал возможность, что э, я там мог и послужить. И сам благодарен, чьи мне дал возможность и до послужить там послужить вместе с братьями, с братьями в реабилитационном центре то что я вам хочу сейчас рассказать это было чудо мы поехали на иордан в Тиберию, в Тиберию, там в где Тиберия. Иисуса крестил Иоанн. там, Иоанн. там все сейчас Красиво все сделано, конечно, не Сяга, так смотрится, много красиво как раньше. Не излишне, така, как, приди. Мы идем целой группой и, и со всего Израиля решили, что в этот день будут все центры живого Израиля принимать крещение. И не ворвимся в эту группу, и там целеизраиля решил, что все чьки группе христиан верующих израилящие примут воду крещения. И теперь представляете, мы идем, стоят, значит, большая очередь такая, все в ризах. И много много много хор нарденина упажка, все чьки в долгие ризе их так крестили все так, вот так порадовались но, знаете как европейская радость она немножко задержанаги да. знаете европейская радость и такая теперь представьте евреев если представьте евреи которые упали до дна до дынуто, которые прошли и тюрьмы акутуса падали до нуту и сами самина липресс затвори. наркотики пьянства сами и са пьянству и, пьянство, и бог изменил Господь променил они не сдерживали эмоций как только зашла конгрегация в воду и каждый который принимал крещение там такая была радость. Толкова, это радость. были пения на гитаре. И теперь представьте, гитара, стоят большие мужики, представьте, огромные мужики, которые держали раньше там зоны. Все в татуировках, как якудзы. И славят Господа. Сразу же подбежали, все видео начали снимать, кто вот это хора, такие странные люди. С видео, странные и просто я... Чувствовал, как там ангелы радуются. Усещах, как ангелы Я там. Я увидел титанический труд Аз всех братьев труд братья, и сестер, и сестри, которые занимаются с такими людьми. С хора. Конечно же, там по статистика такая вещь мощная. Се, статистика там и много а, Если из тысячи человек, которые приходят ковека, в центры, хотя бы останется Десять Они станут сильными служителями. Это люди, которые поверили в Бога. Которые изменили свою жизнь. Которые желают служить Господу. Первое время они даже боялись идти и проповедовать таким, как они. И время даже проповедовать на подобный у но когда Бог дает силу, они идут и оттуда опять вытаскивают. Ум, когда у Господа была те утива там и измгвают хорол В этом я увидел истинную структуру жизни церкви и в структура на живота церква. то что ты здесь находишься это очень хорошо штуки много добрее. но если у тебя есть кто-то родной близкий который не здесь это очень плохо рудни твоему очень плохо не из-за того что ты ему не говорил я уверен что вы все сказали своим Ложное родным не, близким. Това, не им говорили, но скорее всего Мало молились. говорили на Израиль меня научил молиться с раннего утра до вечера. И у меня такого раньше не было. При подобного постоянно ты молишься, постоянно где бы ни находился. Да я это слышал я много раз. Много Может быть, кто-то так и живет. Может быть, я и так не жил. И когда я начал вот в этих находиться в молитвах. Да в молитва, я вспомнил, что три дня на небе они мне показали только лишь одну вещь. А если вспомнишь, три дня на небе, Которое написано в слове Божьем. Пишу в Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, спал. Тебя Бог не находил в грязи. Господь не и Это не Так не написано. так не пиши. Он говорит, что я когда-то тебя поднял, ты был на моей атмосфере Божьей на та, любви, на и ты любовь, забыл про нее, и ты упал. И, и ты забравил, и вот что означают слова, что вспомни, откуда ты не, спал. Значит, думайте, вспомни, откуда не спал. Поэтому я большой передаю привет от конгрегации живого Израиля, и от всех моих новых братьев-корейцев. Они меня так обнимали, целовали, и плакали вместе, и плакали, что и они мне стали очень близки. И большое благословение для каждого из вас. И гуляем благословение за всех единств вас.